Всем привет! С вами Мишаня и канал Куда сходить в СПБ? На дворе уже почти заканчивается осень, падают последние листья, на улице льет дождь, и я все равно обязан снять хотя бы последний парк. И будет это Михайловский сад. Ну что, погнали? Добираться до Михайловского мы будем от станции метро Невский проспект. Если вам понравилось видео, то поддержите мой канал, поставьте лайк, подпишитесь, я вот для вас под дождем снимаю Михайловский сад. Кстати, сюда и надо будет вам сходить, если вы зададитесь вопросом, куда же выбраться в СКБ. Ну, с вами был Мишаня, пока-пока.